Смерть близких, как с этим справиться, как пережить неуносимую, иногда неминуемую потерю. Вначале хочу отойти немного в сторону от темы и порассуждать по поводу того, как устроена наша жизнь, что по сути является жизнью и почему мы, так тяжело и больно, переживаем потерю родных и близких нам людей. Признайтесь себе, жизнь разная, она невероятна, она циклична, это взлеты и падения, как и в течение дня вы можете заработать, а потом решить массу проблем. Вы же знаете, как бывает в жизни, кто-то где-то умирает, кто-то где-то рождается, кого выносят ногами вперед, а возможно в соседнем подъезде заносят дом новорожденного малыша, и вы слышите из этого окна радость, хотя, возможно, в вашем окне горе. Кто-то празднует день рождения, у кого-то поминальный день, кто-то заболел и лежит в онкологии мучается от тяжелейшей неизлечимой болезни, а кто-то, возможно, занимается с любовью, с любимым человеком, мечтает о жизни, о будущем смачно пережевывая возможные будущие достижения. Это действительно настоящий кайф – мечтать, загадывать, планировать. Но не стоит забывать, что жизнь потому и прекрасна, что нам многогранна. Представьте себе, что у вас в руках бриллиант. В нем много граней. Каждая из них невероятно по-своему. Он безупречен. Так вот, ваша жизнь, жизнь каждого из нас человека безупречна, она многогранна. С одной стороны, мы болеем, с одной стороны, мы решаем проблемы и создаем их. В нашей семье возможны беды, между особицами. В нашей семье возможны смерти, потери, встречи, разрывы отношений и создание новых. Мы всегда мечтаем о лучшей жизни, мы всегда мечтаем о том, что наши родители, наши дети будут вечны, наши отношения будут вечны, любовь наша никогда не иссякнет. Нам всегда будет хорошо платить, мы прекрасно, как нам кажется, будем всегда выглядеть и невероятно здорово себя чувствовать. Нам кажется, что тела наши вечные, они всегда будут упругими, сильными, выносливыми и красивыми, но это не так. И этим прекрасна жизнь, что все не всегда так, как мы задумываем, поскольку она расставляет все по своим местам. Все предельно логично, ясно, все предельно заслуженно, все легко объяснить, и все по настоящему, справедливо. Вспомните, что говорили нам в детстве наши родители, мама, папа. Кто-нибудь старших близких нам людей, братья, сестры, они всегда говорили, слушай меня внимательно. Люди бывают такими, люди бывают иными. Действуй так, действуй так, запоминай, мотай на ус. И не повторяй своих собственных ошибок, учись на чужих. Это в идеале. Мы не верили и никогда не прислушивались к этому. Мы не верили в то, что говорят нам отцы, деды, мамы, папы, тети, дяди, братья, сестры, старшие нас. Они нас учили жизни, они нас подготавливали к тому, что нас ожидает. В детстве мы не верили в то, что жизнь действительно кусачи. В детстве мы не верили в то, что с нами может происходить те вещи, которые происходят со взрослыми. Мы вообще не верили в настоящую взрослую жизнь. Мы были под защитой мамы и папы, родных и близких. Мы чувствовали некую броню, опеки, любви и внимания к нам. Это была настоящая забота. Мы ни о чем не думали, мы веселились, росли, и жили беззаботно и абсолютно не парились по поводу того, что будет потом, когда ступнет 20-летний рубеж, и когда у нас появятся собственные семьи, дети, внуки. Мы часто верим в то, что наши родители могут быть вечными. Вечный папа, вечная мама. Как так? Мы даже не могли задуматься о том, что кто-то может умереть. Такого быть не может. Мой папа и мама вечны. Они меня любят. Говорят ласковые слова, покупают игрушки, водят в кино. Когда я становлюсь старше, не даю денег, когда я где-то учусь. Я встретил девушку, либо кто-то встретил парня. И мы думаем, какое классное время. Она заботится у нас дома тыл. Тыл из любви, заботы, внимания. Нас обожают, нас ценят, а нас волнуется, о а нас думают. Мы всегда на переднем плане. Мы всегда в центре внимания. Она столько говорят и думает, нам звонят, дают советы. Правда, это иногда бесит в том ее нам невероятно глупом возрасте. Но проходят годы, и мы вдруг понимаем, что жизнь немного другая. Как мы себе ее представляли, хотя, если вспомнить, нам действительно. Об этом говорили, что жизнь другая. Будь внимательнее. Помни о том, что я тебе говорил. Говорили отцы, деды, бабушки и мамы. Одевай шапку. Не промочи ноги. Не ходи зимой под крышами домов. Не ходи по ночам один. Девочкам говорили, не носи короткую юбку. Не носи много золота. Думай с кем, сколько и за что ты пьешь. Будь аккуратнее с парнями. Не ходи в темный угол, приходи домой в девять, ну и так далее. Каждый из нас помнит, сколько было советов, которые мы ненавидели, которые мы не хотели воспринимать. Мы чувствовали прямо это какое-то родительское проклятие что ли. Мама и папы постоянно нас достают, как это невероятно жутко слушать, это надоело, это бесит, сколько можно мы кричали, кто-то о вслух, кто-то про себя, закрывались в других комнатах уходили, убегали. Ругались, противостояли, иногда ненавидели. Иногда в лицо говорили жуткие вещи. А потом вдруг, как снег на наголо, наступает взрослая жизнь. Бац по мозгам. Бац по здоровью. Бац по телу. Бац по жизни, по судьбе. Мы вдруг открываем глаза. А некоторые иногда очень поздно, и вдруг понимаем, что все иначе. Кто-то видит, что его отец не вечен, кто-то замечает, что больна мать. У кого-то уже кто-то умер, и он вдруг проснулся. И дай Бог, если бы проснулся, а иногда ведем себе и дальше, как дети, и губим своей собственной жизни, иногда жизни даже своих детей. Не успев протрезветь от смерти близкого человека и не поняв на самом деле, из чего состоит жизнь. Какая она на зубок, какая она на вкус. И да, это ужасно. Мы вдруг осознаем, что наши родители не вечные. Мы вдруг понимаем, что наш папа или мама, или бабушка, или дедушка, которые когда-то были сильны, о нас заботились и помогали на всю свою собственную жизнь, вдруг оказались слабыми людьми. И, о боже, мы видим вдруг, что отец просит помощи? Либо бабушка, которая всегда нас носила на руках, либо кого-то таскала на спине, вдруг упала посреди квартиры и просит помощи. Оказывается, она слаба. Оказывается, она простой человек, не железный, не вечный. Она тянет руку и просит помощи. Либо вы кого-то сдаете в больницу и видите, как матери или отец буквально на глазах тухнут. Изо дня в день вы понимаете, что счастье в виде мамы и папы уходит из рук, и жизнь кажется уже другой. Мы осознаем, что они не вечные. Мы осознаем, что они не железные. Мы осознаем, что они уже не те, как были раньше, и вдруг понимаем, что это не боги, а люди, хотя для нас в душе они всегда останутся богами, и это так, но вдруг мы понимаем, что эти боги смертны. Мы закрываем глаза, льем слезы и не верим своим ушам и глазам. Как так? Мои родители умирают. Как так? Они обещали быть всегда рядом. Я помню его слова или слова своей матери, которая говорила, я никогда не умру. Я всегда буду с тобой. Мы улыбались, закатывались в смехе, иногда плача от счастья. И верили, по-настоящему верили в то, что мама и папа нас никогда не бросят. И вдруг что произошло? мама и папа нас бросают где искать справедливость что делать кому предъявить претензии кто виноват как дальше жить как с этим смириться в конце концов это несправедливо вы обещали быть и вы уходите мы не можем им предъявить претензии но мы можем проснуться и осознать что это жизнь она именно такая Иногда бьет ключом, иногда затухает. Иногда она радует, иногда бесит. Иногда возбуждает. Иногда пленит, а иногда бывает от нее тошно. Но это все ее проявления, это все те же самые так называемые грани одного бесценного камня под названием жизнь. Проснитесь, наконец, друзья мои. Вы приняты в высшую лигу. Вы повзрослели, вы стали иными. Вы теперь понимаете, что такое жизнь, и вы окунулись в нее с головой. У кого-то родители уже мертвы, у кого-то еще живы, и здравствует, и слава Богу. У кого-то болеют, и кто-то чувствует, что конец близок. Неважно, сколько вам лет, где вы живете, какого сословия, достатка. Сколько лет вашим родителям, сколько лет вам значение не имеет. Вы всегда должны быть готовы. Вы всегда должны понимать и осознавать, что всякая жизнь не вечная. Единственное, о чем вам нужно позаботиться, так это о любви. Вечной любви. Беспрекословной, безупречной, всепоглощающей и тотальной. Вы должны быть готовы к тому, что близкие люди уходят. Я не говорю о том, что вы должны постоянно изо дня в день об этом думать, ведь невозможно, допустим, управлять автомобилем и постоянно думать о смерти, думать о том, что машина перевернется, вы где-то застрянете, закончится бензины и о массе всяких проблем, которые не позволят вам наслаждаться самим управлением автомобилем и поездкой. Я говорю о другом, вы должны помнить о том, что жизнь не вечна и подсознательно себя готовить к тому, что вы скоро будете один или одна. Вряд ли от этого будет легче, я даже уверен, от этого легче не будет. Но тот момент, который неизбежен, он будет встречен вами во всеоружии. Вы философски отнесетесь к тому, что произошло, и вкус ваших слез будет уже совершенно иным. Вы будете плакать, как проснувшийся мудрый человек осознавший скоротечность жизни и ее невероятный вкус, основанный на любви, на невероятной, мощной и сильной любви, вы вдруг поймете настоящий истинный смысл слов. Нужно дальше жить. Очень часто к нам подходят родные и близкие и говорят нам эти слова: "Живи". Крепись, жизнь продолжается. Когда слышишь это со стороны, не осознаешь ценность этих слов и глубины их. Нам всегда кажется, насколько они глупы, насколько несерьезны, и постоянно одни и те же слова. Неужели ничего другого нельзя сказать в такие моменты? Но это лучшие слова. Это лучшие слова, потому что действительно жизнь продолжается. Кто бы ни ушел, не стоит думать о том, куда и насколько он ушел, и ни в коем случае нельзя думать о том, что вы готовы пойти вслед, и вы скоро встретитесь. Это наихудшее из утешений. Мы скоро встретимся. Как-то звучит очень страшно, что кто-то пойдет за ним, и его тоже будут оплакивать, и на этом закончится жизнь. Я предлагаю вам реагировать совершенно иначе, на уход близких людей, именно уход, а не смерть. Я не признаю смерть, и я предлагаю не именовать ее так. Это течение жизни, это словно из одного стакана мы переливаем воду в другой. И там, и там, по сути, жидкость заходит. И изливается но все всегда по кругу и все всегда постоянно и ничего не меняется из одного стакана вода убыла в другой прибыла из одного тела мы уходим в другое возвращаемся если говорить философским языком бесспорно об этой теме можно спорить очень долго кто-то скажет жизни вечно кто-то скажет я верю в иного Бога, и у меня другие религиозные взгляды. Кто-то скажет, человек умирает, умирает душа. Кто-то вообще не верит в переселение душ и вечную жизнь. Кто-то верит в ад, кто-то верит в рай. Кто-то верит в одно и другое, кто-то не верит вообще, ни в Бога, ни в дело. Но задумайтесь. Если так все просто, однозначно, то становится скучно, и тогда становится неразумно. Неужели наша жизнь всего лишь вспышка? Ради того, чтобы произвести на свет потомство, немного кайфануть, купить машину, квартиру, жить с умным, красивым, любимым человеком, заработать какие-то денег, перед кем-то чем-то шикануть, потом состариться, неизлечимо заболеть и умереть. Это все? Этого достаточно? Я думаю, этого очень мало, и в оправдании этой пустоте мы верим в какие-то божеств, верим в судьбу, верим в своих богов, у нас свои религии, свои обряды. Но суть всегда одна. Мы верим в то, что жизнь вечна после этой жизни. И мы верим в то, что наша душа вечна. Мы хотели бы жить вечно. Мы хотели бы возвращаться снова и снова. Мы ведь так сильно любим, что не можем просто уйти и исчезнуть. Конечно же мы хотим, войдя в другой мир, опять оказаться в этом мире. И давайте в это верить. Ведь задумайтесь, это замечательно, когда есть вторая, двадцать вторая, двести двадцать вторая жизнь, когда мы вечные, меняем тела, как костюмы, и как только закрываем глаза в этой жизни, вновь открываем эти глаза уже в другом теле и в этой же самой жизни. И как здорово понимать, что ничего не кончено, жизнь продолжается. Пусть мы не помним какие-то прошлые перевоплощения. Пусть мы не помним, как любили мы, любили нас. Пусть мы не помним никого из прошлой жизни. Но это уже не имеет никакого значения, ведь мы живем дальше. И процесс этот бесконечен, пока мы верим. Именно так, именно с этой оговоркой. Мы вечны, пока мы в это верим. И люди, ушедшие от нас, живы и живут рядом с нами, пока мы верим, пока мы любим, пока мы помним. Если брать за основу, что в том мире лучше, чем в этом, можно предположить, что люди уходят в более лучшую жизнь, в иную жизнь. Мы всегда говорим, смерть забирает лучших, тем самым подразумевая, что лучшие уже ушли. Тем самым, конечно же, мы немного себя принижаем, подразумевая, что худшие, наверное, остались, хотя об этом не говорится. Но выглядит почти именно так. Лучшие уходят? Или посредственно ли худшие остаются? Или, возможно, они готовятся к уходу? Все это игра слов. Нужно ли сосредоточиться на дно? Ваши родные и близкие не умерли, они ушли. Они ушли так, что они возвращаются. Они возвращаются в наших сердцах, в мыслях, в поступках. В наших детях, внуках, в друзьях, соседях, близких людях. Они возрождаются в цветах, в солнце, в песне, в чем-то голосе. В ветре, в дожде, в снеге, ночи. У них тысячи проявлений. Мы часть Вселенной. Нельзя делить одного или другого от кого-то. Нельзя держаться обособленно, от Бога или Вселенной. Мы единое целое. Если обратиться к физике или к химии, мы все атомы, причем почти пустые. Неведомым нам образом. Неведомым нам образом мы имеем форму, вес, цвет, вкус, вес, срок. Это значение никакого не имеет. Мы все живы. Независимо от того, кто где находится, кто где ушел и кто когда куда-нибудь придет. Этот процесс вечен. Это колесо. Кто-то идет в верхней части колеса, кто-то в нижней. Мы всегда идем в одном направлении, в жизнь. Смерти нет. Возможно, и жизни нет. Все это очень глубоко, философски. Но жизнь течет в разных направлениях и в разных проявлениях. Рождается ребенок, и вот не успев толками пожить, он уже 40-летний мужчина. Или 33-летняя женщина. Еще два взмаха ресниц, и человек не замечает, как ему больше шестидесяти. Из грусти он задумывается о смерти, даже не подозревая, что смерти нет. Это продолжение жизни, это одна из форм жизни. Мы не можем опровергнуть либо подтвердить мои слова, или слова любых других людей, которые что-то утверждают о загробном мире, о Боге, о дьяволе о каких-то возможных формах потустороннего существования, но важно верить, во что-то верить. Без веры мы пусты и слабы. Кто-то верит в собственную силу, кто-то в силу Бога, кто в собственный разум, кто в разум Вселенной. Значения не имеет, все построено на вере. Все держится на любви. Подумайте, ваши родные люди, будь то отец, сын, дочь, Мама, бабушки, тети, кто бы они ни были, когда они уходят, вас никто не бросает. Конечно же, вы привыкли к голосу этого человека, к его телу, к его походке, к его силуэту, поступкам, молчанию, его вещам, его запаху. Вы прикипели, теперь вы не видите, как вам кажется смысла существования без него. Теперь вы его не ощущаете каждый день, не слышите, не видите, не касаетесь его рук, не смотрите его в глаза. И в тот момент, когда этого человека опускают, землю закапывают, вдруг приходит понимание того, что действительно он ушел, его теперь не будет. Иногда люди открывают глаза и понимают, что произошло очень ужасное. Когда проходит несколько дней после смерти, многие люди осознают. Уход человека спустя какое-то время, они все верят, они все не могут понять, они все не могут проснуться, они все не могут поверить в то, что человека уже нет и не будет. И потом они трезвеют, приходит настоящая истина, и эта правда бьет по голове, словно чем-то тяжелым, до гематомы, до боли, до слез до невыносимых мыслей и поступках, к которым мы иногда стремимся, вольно-невольно, я вам предлагаю изменить ваши отношения и восприятие того, что мы называем смертью. Еще раз, люди не умирают, они уходят, причем они идут к себе, не уходя от нас. Они идут к своей собственной жизни, к своей дальнейшей судьбе, к своим дальнейшим перевоплощениям, либо к каким-то иным формам. Это не имеет значения куда, зачем, и как долго они будут оставаться там, куда они собрались. Но они не сбегают от нас, они идут к себе. Они туда собрались по ряду причин. Кто-то по собственной воле, кто-то не по собственной. Кто-то по волю жестокого, невероятного или отвратительного трагичного случая, кто-то ввиду болезни или, или иных обстоятельств, какие то насильственных действий значения не имеет. Человек ушел. Ему помогли уйти, либо его уйти заставили, но он ушел, и он идет дальше. Он где-то рождается. Он, возможно, появился уже в вашей семье. Возможно, он открыл глаза вашим родившимся малыше, либо уже живет у вас под сердцем, либо в семье близких вам людей. Нужно лишь представить, что люди не уходят. Они всегда остаются. Они остаются с нами. Они оставляют свои тела Земле, а Души – самое важное, самое необходимое нам. И что является действительно истинной жизнью в душе. Никуда не уходят от нас. Они живут в нас, в наших детях, родных и близких. По сути, их жизнь ⁇ это наша любовь. Их жизнь ⁇ это наша память. Не стоит ассоциировать человека с тем телом, который он оставил в Земле. Оно предано Земле, оно забыто. Оно его уже жизнью не является. Тело, как маска, сброшенное, забытое. И человек уже живет совершенно новой жизнью, не осознавая того, где он сейчас и кто он сейчас. То же самое вы не можете понять, где именно сейчас живет этот человек. И это самое приятное. Ощущать вашего близкого человека, вашего любимого, дорогого, ушедшего человека везде, во всем. В себе, в родных и близких, иногда в вещах. Солнце, в воздухе, в Боге. Он везде. Он не ушел. И уходить не собирался. Оставлено тело. И теперь он в вас. В вас течет его кровь. Вы мыслите, как он. У вас похожие привычки. У кого-то, возможно, похож даже голос. Походка. Кто-то похож фигурой, лицом. Мы всегда его носили в себе и будем носить дальше, передадим нашим детям, внукам и будущим поколениям, поскольку в каждом из нас скапливается поколение наших родных, которые когда-то ушли и мгновенно же вернулись. Я вас призываю не думать о том, что жизнь на этом закончилась. Я вас призываю не убиваться. Я вас призываю не умирать на их могилах. Я вас призываю не бежать за ними. Я вас призываю не ждать своей собственной смерти. Я вас призываю не искать встречи с ними. Я вас призываю успокоиться. Я вас призываю, наконец, оглянуться по сторонам, открыть широко глаза и увидеть этого человека в себе и в других людях. Он есть. Он есть. Пока дышите вы, пока думаете о нем вы, пока помните о нем вы, пока любите его вы, эти люди с нами никуда не уходили, поверьте. Вы ведь легко можете с ними поговорить, включить какие-то старые видеозаписи. У каждого же человека есть воспоминания об ушедшем, фотографии, вещи. Кто-то ходит в церковь, кто-то к нему на могилу. Значения не имеет, как мы с ним общаемся. Мы можем подолгу даже с ним слух не разговаривать. Мы даже можем не вспоминать его, но он живет в нас. Мы можем поговорить с ним и его же голосом ответить. Либо промолчать, и пустота, и тишина за нас ответит. Он может говорить голосом тишины, голосом ветра, голосом дождя падающего снега солнцем ветром вашими шагами музыкой стихами вообще молчанием они говорят с нами всегда хотим мы этого либо нет иногда их голос слышен иногда нет они всегда будут присутствовать в нашей жизни Поэтому не стоит пугаться того, если человек ушел, и вы теперь останетесь одни. Никогда вы одни не останетесь. Если вы будете верить и знать, что он среди вас, он внутри вас, он вашими глазами смотрит на вашу собственную жизнь, он вашими глазами и вашим умом, вашим сердцем, вашей кровью, вашим телом переживает то, что переживаете вы. Но самое главное даже не это. Самое главное то, что он живет в вас и хочет быть счастливым. Хочет жить полноценной жизнью. Он не хочет грустить. Он не понимает повода, почему вы льете по его жизни слезы, если он с вами. Он никуда не уходил. Тогда почему вы плачете? Он задает себе этот вопрос и не может понять, почему вы рыдаете, если он с вами. Он везде, он вокруг, он вы. Задайте себе вопрос, был бы он счастлив, если бы вы постоянно лили слезы, имели жуткий растрепанный вид, больное лицо, потухшие глаза, жуткое настроение и вечное состояние депрессии или, или около того. Уверен, вы понимаете, что нет. Он бы хотел бы, чтобы вы были счастливы. Так будьте же счастливы. Вопреки тому, что произошло. На зло тому, что произошло. Как вам кажется, произошло, ведь я напоминаю. Они не умерли, они ушли. Они пришли к вам. У них свой собственный путь. Ваши души, ваши сердца. Если он живет в вас позвольте ему жить дальше вас счастливо. Радуйтесь, веселитесь. Наслаждайтесь жизнью. Следуйте тем словам, которым говорили одни и близкие на могиле этого человека. Жизнь продолжается. Вы не смеете гасить этот огонь жизни. Вы должны его лелеять. Сохранить, приумножить. Вы должны теперь в память. Об этом человеке жить прекрасно, счастливо. Дабы он радовался за то, что с вами происходит, дабы он ощутил это вашими глазами, вашим духом, вашим сердцем, вашим телом, что жизнь продолжается. Запомните, если вы убиваетесь по поводу ухода этого человека, вы убиваете его. Он живет в вас, а вы его уничтожаете болью, слезами. Претензии к Богу, к миру, к людям, к жизни – если вы хотите наложить на себя руки, вы думаете, вы вернетесь к нему? Или он вернется к вам? Или вы встретитесь? Это вряд ли. У каждого свой путь. Я не верю в то, что два человека могут встретиться опять. Мне кажется, что жизнь – это рулетка. Мы где-то появляемся непонятно где, для чего и насколько. Как долго задержимся, какая у нас миссия – это тоже не ясно. И в этом самое прекрасное в жизни, что мы не знаем, что будет дальше, но мы свято верим в то, что будет лучше. Мы всегда верим в чудо, потому что мы сами по себе чудо. Бог – это чудо, Вселенная – это чудо, каждый из нас – это чудо. И все, что мы ощущаем руками, видим, слышим, чувствуем вкусом, своим телом – это чудо так не убивайте чудо в себе. Позвольте этому человеку, ушедшему, жить в вас свободно, легко и счастливо. Не омрачайте его жизнь, которая теплится теперь в вас или в ваших близких людях печалью, разочарованием и горестью. По сути мы оплакиваем тело. Ну что ж мы его оплакиваем, если оно не вечно, оно уже буквально с 10-15 лет начинает меняться. И иногда не в лучшую сторону, а уже за 30 лет мы уже ощущаем какое оно, в 40, в 50. Мы буквально приходим в бешенство от того, что оно становится неузнаваемым, не поддается тренировкам, становится слабым, непривлекательным или вовсе отказывается выполнять свои привычные функции. Так тогда почему мы так негодуем, когда тело умирает? Мы должны понимать что у нас теперь будет другое тело. А возможно мы перенесемся в иное измерение и будем жить совершенно в ином виде. Либо в чистом виде, в виде энергии. Либо души, которая вселиться во что-то иное. Возможно, что-то более высокое, более интересное. Более невероятное, но значение не имеет. Душа это все вокруг. Ее нельзя разделить с чем-то отдельным. Нельзя сказать, что в этом душа есть, в этом душе нет. Душа ваша везде, душа вашего близкого человека везде. Он это все, вы это все, вы это единое целое. Задумайтесь о том, если бы это произошло с вами, если бы вы ушли, вы были бы сильно рады тому, если бы видели заплаканные, стрепанные, замученные, болью, разлуки лица ваших родных и близких, я думаю, нет. Я думаю, вы бы хотели, чтобы они Радовали жизни, продолжали жить во имя вас, ради вас и ради себя. Я думаю, вы бы очень хотели, чтобы они забыли о том, что произошло, чтобы они думали лишь о хорошем и говорили, что он не умер, а он с нами. Воистину, он с нами. И тогда вы были бы счастливы, если бы видели, что вас приняли именно таким образом. И теперь вы находитесь внутри каждого внутри семьи. Вы являетесь теперь семьей. И самое обидное о вас бы никто не говорил в прошедшем времени, не говорил бы он был, он жил, а помнишь его? Ведь это так оскорбительно и унизительно. Подумайте говорить о человеке в прошедшем времени. Он был, мы его помним. Это неправильно. Так нельзя, если вы любите. Так нельзя, если вы верите. Он есть, он всегда с вами. Лишь ушло его тело, а, по сути, он остался с вами. А вы бы, я думаю, не хотели бы, чтобы думали о вас иначе. Ходили на могилы, говорили, что вот он здесь. Приходили поплакать, помолчать, возложив цветы, положив что-то на могилку, возвращаясь назад. Вы бы видели, как они ревели и о чем-то жалели. И так хотели к вам. Нужно идти не к мертвым, а к живым. Нужно не думать о тех, ушел, а думать о том, что они с вами. Исцеление и спасение лишь в одном. Запомните, люди не умирают, люди уходят. И они уходят не от вас. Они идут к себе, у них своя собственная жизнь, своя собственная дорога. Точно же такая дорога ожидает и вас. С каждым случится то, что случается с ними, с ушедшими. Но ну, подумайте, вы были бы рады, если бы о вас говорили в прошедшем времени и говорили, что вы были. Вы же хотите жить и сейчас. Единственный шанс остаться жить в этой жизни, если вас будут принимать за живого. То же самое делаете и вы. Ушедшие люди должны восприниматься как живые. Говорите с ними, листайте с ними старые альбомы. Берите в руки, вдыхайте запах их вещей. Общайтесь с ними, ходите на могилы, ходите в свои храмы, молитесь о них, но не думайте о них о прошедшем времени, не жалейте их. И самое важное, любите их и помните, настоящая любовь проявляется в том, что вы не говорите, что он был, вы не говорите, как с ним было хорошо, вы должны показать, что вам до сих пор хорошо, и вы ощущаете его рядом. И это действительно так, люди не уходят. Они всегда остаются с нами это нужно прочувствовать это нужно понять в это нужно поверить и облегчение придет само собой облегчение не от того что человек отмучился а облегчение от того что он выбрал свою собственную дорогу по ряду обстоятельств преодолимая либо непреодолимая сила значение не имеет почему и как он ушел важно то что он ушел мы можем себя успокаивать тем что где-то ему лучше не думайте об этом. Это лишние мысли. Он с вами, а значит ему лучше, а значит ему хорошо, значит он ничего не потерял, значит он не осиротел, и уж тем более не осиротели вы. Он это вы, вы это он. Вы никуда друг от друга не делись, где бы вы ни были, он с вами. Ему будет приятно понимать, что вы его не удалили, не вычеркнули собственной жизни не отождествляйте этого человека лишь с могилой. Не отождествляйте этого человека лишь с фото или его вещами. Он это все вместе взятое. Вы его ощутите везде. Вы когда примете этого человека в себе, появится второе, третье дыхание. Поверьте мне, это именно так и происходит, когда вы его принимаете и начинаете чувствовать его в себе. Он оживает. И он благодарит. И он смеется, и он радуется вашими глазами, вашим голосом. Он просыпается он наживает вас и вы становитесь благодарны вы становитесь спокойной появляется любовь безмятежность приходит свобода приходит понимание того что он не уходил что он всегда с вами был есть и будет и это прекрасно и это откровение и это спасение и это истина все вокруг – единое течение жизни. Все вокруг – единая форма жизни. Она меняется. Она как вода, она как жидкость, она как пластилин. Она как глина. Нельзя сказать, что что-то ушло, если оно и не приходило. Мы – все жизнь, мы – все любовь. Мы всегда есть на этой земле в том или ином виде. Мы всегда в этом мире. Мы всегда в настоящем. Не было ничего в прошлом и ничего не будет в завтрашнем. Мы все здесь и сейчас. Не плачьте, любите и принимайте.